Есть старт у нас первый Байран Вячеслав Боровицкий на БМВ едет 92 черного цвета разгоняется слайк. Я думал поедет на вялике, а он таки дал угла. Посмотри. Хорошо. Ваши аплодисменты! Есть у нас есть Боровицкий, Рароговский. далеко Ророговский, Боровицкий уезжает синхронно, чисто, открыто, везде широко все делает. Но, ай-яй-яй, останавливается Ростислав Рараговский. Славик Боровицкий на супердержаковой мощной тачке будет ехать за Ростиславом Рараговским, у которого, ну, самый простой проект из всех присутствующих. Но далеко не самый мощный, поздно. Внутри ставится Ророговский. Боровицкий на опыте отпускает на безопасное расстояние. Ростика. Здесь внутри синхронно Боровицкий. Ну давай перед финишем заедет. Но нет, выравнивается Ророговский и повторяет его. А ше... Вячеслав Боровицкий проходит в топ-4. Итак, друзья, пока у нас чинится Александр Косогов, у нас фора. пара Боровицкий, Кирис, Кирис близко за Боровицким, ничего себе, Увеличивает угол Кирис, раньше начинает перекладку Кирис и заталкивает себя внутрь второго поворота, здесь перекладывает, ух, какой прыжок из дыма в исполнении Алексея Кириса, поскольку там почти никакого регламента на тренировках нет, не то, что без шлема, а тупо во вьетнамках, прикиньте, и тем не менее, посмотрите, как валят, Итак, Кирис, постановка. Боровицкий далеко. Надо догонять Боровицкий. Есть, есть синхрон на перекладке Боровицкий. Внутри Боровицкий. Ай-яй-яй, испугал. Боровицкий испугал Кириса. Обгоняет его. И опять мы видим финиш предыдущего. Дайте шума. Боровицкий дальше. Кирис, огромное спасибо. Итак, есть старт. Максим Миллер лидирует. Александр Косон. Ой-ой-ой-ой, Вячеслав Боровицкий преследует. Близко Боровицкий, Миллер внутри. Перекладка. Боровицкий срезает. О, как выныривает Боровицкий. Надо прилипать в заднем криве. Ждем взмак зеленого флага. Есть старт. Еще раз. Боровицкий лидирует. Миллер преследует. Пилоты устремляются на постановку. Синхронная постановка близко. Миллер толкает Боровицкого. Еще раз толкает Боровицкого. Перекладка. Ей, продолжает заезд. Боровицкий внутри. Перекладка. Далеко Миллер. Ай-яй-яй. Выравнивается Максим и теряет немножко угол. Победитель четвертого этапа чемпионата Украины по дрифту Валерий Шимирович. Вячеслав Поровицкий! Вау! Аплодисменты! Шампанское. Ваши аплодисменты, друзья! Поздравляем! Давайте, друзья, поставим кубик фоточку. А теперь я, наверное, попрошу.